Что, идем на вылазку? Так, подожди, какая вылазка, ты серьезным делом сзади. А что ты делаешь? Ну иди сюда, покажу. Так расскажи подписчикам, что это. Друзья, если вы хотите зарабатывать большие деньги и делать это быстро и четко, то я рекомендую вам торговую платформу Binoma. Здесь вы можете зарабатывать на акциях таких крупных компаний, как Apple, Microsoft, Twitter и даже McDonald's. Binoma является членом международной финансовой комиссии. А также у них работает круглосуточная служба поддержки на 19 языках. Они вам помогут в любых ваших вопросах. Вот смотри. Сейчас на счету у меня 2000 долларов. И главное, прогнозировать график, куда он пойдет, вверх или вниз. Сейчас инвестируем 100 долларов и заключим сделку. Ждем, так, так Так, так, так, давай. Опа, я заработал 183 доллара. Класс! Переходите по ссылке вниз, используйте мой промокод Суперсус и удваивайте свой депозит. Друзья, но всегда думайте своей головой и ко всем финансовым вопросам подходите с умом. А? Ты перекрывает, и надавать, чтоб мы его прекращаем. Ну сратьина, давать мы лазы. Напряжение восемьсот двадцать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 Сегодня у нас такое сомнительное мероприятие. Собрались мы в коем-то веке сходить в метро. Блять, со скрипом вытащил и уговорил всех. Ну как, кого всех? Нас будет, нас будет 5 человек. Это все наши ребята проверенные. И, короче, Саня до последнего не хотел идти, потому что, блядь, вообще непонятно, что там будет. Сигнализация, камеры, хуямеры, короче. Ну вот на, сего, на, на сегодняшнее мгновение я думаю, что мы залезем это где-то 50 на 50. Это при очень э, позитивном раскладе. Алло! Ну я грею автомашину. Короче, минут через 5, через 7 выходите без звонка. Короче, все. Греется машина. Я отчаливаю, цепляю братву и, короче, рубим на залаз. Камон. Я, Ночной. Здоров. Нормально. Здорово. Нормально. Сейчас посмотрим, что к чему. Что это? Лимонад. А, давно не были в метро. Вот собрались сегодня в метро пойти. Посмотрим, что там это все закончится. Пошли слухи, что бункер в Киеве строят в центре города. Сейчас пойдем разведаем. Я Братва, начался февраль, последний месяц зимы, и в честь этого мы устраиваем конкурс. Хочешь провести день с Суперсусом, слазить крутое место и сняться во влоге? Тогда слушай внимательно. В течение февраля купи любую вещь в нашем фирменном магазине суперсус.шоп и выиграть съемку во влоге. В конце месяца мы подведем итоги и этого победителя пригласим к себе на YouTube. Шмотки у нас супер классные, базару нема, футболки, сумки, стикера, а скоро обновление товара. Ну что, друзья, кому подфартит? Полетели? Ко мне во влог, заходите. мир. Так, мы подходим уже к месту залаза. Полчища крыс, охранничек. Тут залаз охраняют крысы, специально обученные. вот это у нас за спиной шахта наша это огромная конструкция эстакада и с нее начинается шахта это там со собака короче по территории ну, ходит никак блять и тип какой-то ходит блять сука холодно наверное, минус 10 Да, есть такой немного главное максимально тихо потому что главный наш враг это звук звук шо? который мы создаем своими копытцами ну что братва полетели идем Наехали. Ну, мы это все вот так вот хоп-хоп и опять залезли. Да. Вентиляционный ствол, да, почти 90 метров вниз. Ходочки, сейчас будет открыт ходок, посветим вниз, покажем, сколько высоты здесь. Закинулись вообще ништяк. Сейчас спустимся минут через 10, уже будем внизу. Огромный бункер в центре города, который типа вот так вот стоит, просто никто про него не знает, прямо в центре, в центрочке. Пошли вниз. выдувается воздух наверх, и все так это когда лезешь, все в морду летит Сейчас глаза щурят Зато тепло Тепло, да, согласен, горячий Ахуя. воздух выходит, но в глаза вообще ничего не вижу уже Спускаемся, продолжаем спускаться, нам 90 метров спускаться камеру видеонаблюдения. Блядь. Так нам всем так надо будет идти? Да. Проверь его рукой, но скользкое или какое? Оно в мазуте. Суску как? проезжал бункер и ехал в метро и не знал никто, что там бункер, можно остановиться Пьется, дышусь Ага Ну что ж, поздравляю, закинули все по классике, помнишь, как это раньше уже вот было? Ну, шо, это класс? Ха короче это начало бункера самое начало ну. а это был склад вот, у угу. Это водозащ... водозащищенные ботинки? ну да а, а что я тут включил? не знаю, может передачи в вагонеток или клетч, чтобы быстрее лифт ехал когда-то здесь должны были быть кабинеты, люди на работу должны были ходить Короче, нам сюда, сейчас посмотрим внимательно, наверняка какое-то отверстие здесь отыщется. Дерпуляйте. Да. Короче, тут небольшая проблема. Такая, что... Шо... Шо... Нам надо как-то попасть за эту решетку. Там осталось... Там основная часть бункера. Что ты увидел? Короче, мы внимательно посмотрели, оказалось, что тут все-таки есть отверстие. Есть, только попроще. Она не очень удобная, но, в принципе, внимательнее присмотревшись, мы поняли, что можно попробовать здесь протиснуться. Пробуй втиснуться. Попробуешь? Ну да. Давай, давай. Нормально? Три чтобы не напорола. Да. чтоб блядь, брю брюха, чтоб твое не пробило. Ну что ты? сходи, дядя, Сходи на разведку, посмотри, что там за углом. Да, есть свет мощный. Чтобы мы заранее сидели. Да, да, да, да, на вот этот. Сейчас. Давай, не только мы тут едем. Уберта! Обана, обана, мы ебали кабана! А. За затылком в камере. Да я же не вижу ничего, ты меня не слепил. Так скажи, обстановка какая. Нормальная, за Можно идти? Да. Ушел. Ну только куртка там -то моя. Ага. Две шмотки мои. А теперь мы в суперсусовом бункере, который защищен от всех невзгод в мире. Мало времени осталось. Нам интереснее в действующее метро выйти. Потому, что, да, потому что здесь дохуя у вот таких тоннелей, короче. Но они разваленные. И сюда могут мусорылы прийти. Потому что в конце, в конце у того большого тоннеля там сразу выход в служебное помещение. Там, где полиция сидит. Пошли, пошли бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, сус, бегом. Далее, вот переход. Здравствуйте, меня зовут Виталий Сусанин, я 30 лет уже занимаюсь исследованием АТБ и прочих алкогольных магазинов. Захожу в метро и потребляю эти энергии себе внутрь, а потом залезаю в самые невероятные точки нашей планеты. А сейчас мы проникнем прямо в отделение полиции. Ребята, залезли! У нас сейчас ограничено очень сильно время и так получилось, что придется лезть через эту штуку потому что все закрыто, а ломать нет никакого желания потому что за это руки поломают потом Да это, то, то есть, то есть это не шутка. я шут... предлагаю пройти другим методом После так ещё Да, надо. Давай, если что наберёшь Пацаны, это не для шутки делается Это потому что реально такой маршрут Подожди, подожди, не спеши. Дядя, сколько, сколько, сколько нам так идти? Не знаю, метров 200, 300. Сколько нам, сколько нам так идти? Фу, блядь. Суд. Да, да иди 300 метров. Подожди, так, не гони лошадей, меня подожди. Давай, жду. Подожди, Ой. Стой, Ой. Нет, тут не было никогда. А откуда мы знаем этот залаз? Старые книги повествуют. Писатели старые. Стой, не спеши. Не спеши. Промежуточный какой-то. Ага. Куда это? Нахуй я Давай пока прямо справимся. Еще какой-то выход какой-то. Смотри, коррозия трубу поела. Жесткие. <соспит> Ой, блядь, ты пыль ебашешь, такую люку. <соспит> фу, <соспит> нахуй. В ванной Ты вон нахер Блядь. Что <соспит> такое? Пыль люка, да, Подожди меня, дядь. Ай, я в губернозерах е да в... А, ты не могу? Пошли, рюкзарь. <соспит> Дидюль, ну что скажешь? Ничего, нормально, мне хорошо, я комфортно, как рыба в воде тут. И куда мы попали? Не знаю еще. У женские органы. Нормально? Да. Давай, Дидюль. Так шоу где? куда мы попали? Я не знаю, метро приехало, пошли вперед быстрее. Давай, нем. Вот эта решетка, которую мы только что снизу видели. Вот мы ее обошли сверху, оказались, посвети на нее. Это бетонный какой-то. Нет, железка. А куда? Последний остался кусочек. Маленький, буквально кусочек вот такой. Валим. Мне немало. Аккуратно с рюкзаком. А я не помню, с рюкзаком я прорезу или нет? Попробуем. Короче, пиздуем дальше. по трубе, Поебанная. Сука. Блять. Как как настроение? Стой, колени мне сломает Как настрой, Сус? Колени сломать. А? Колени тебя сломать. Какие <свят> <свят> трубы на меня тащишь. Я уже старый. Твою мать, а старый же. Ты меня ну, убить хочешь? Дюль, нормально тусим? Мы же давно в метро хотели попасть. Я не хочу такое метро. Я хотел на клетки съездить. На, на лифте, чтобы меня спустили. Как? На лифте, пиво. Сисочки, мангальчик. Они а вот эти пердишь и в 20 лет делал. Выпрягаешься? Да ты уже посмотри, какой я позизю. А сзади мондер орт, я тебе сейчас улом в жопу вонзю. <реку> сколько нам еще? Давай, проходи, я не могу больше сидеть. <реку> <реку> Ой, блядь, вот это еще пизд. Вон там люди впереди шарудят Машей. Блять, сука, <реку> там еще идти, идти. Там еще я ебу сколько, блядь. Она пыльная, бля. Ой-ой-ой. Это, короче, конец пубы уже. Блядь. Животом на кабеля просто ныряй. Кстати, спину да, ты на пеншу. фонарь Я не упал, держи за меня. О, он да Водоел. Тупо мы уже попали в пещеру какую-то старинную. В натуре. Так на людей не поверят, что это метро. Дидюль, что скажешь? Такие, Я такие, блядь, маршруты. Виселся. Это в порядке вещей. Да. Быстро надо вперед. Мы хотим еще в метро успеть, пока поезда застать. Ага, Но поезда же показать, что мы не погану кому-то ходим. Блядь, какого хуя, блядь? Дядя, почти почти на крапельку. Почти на крапельку. Я счастливый как ребенок, понимаешь? по перегону мы уже не успеем побегать сегодня Сделали бешеный маршрут, проделали черти какие, короче, провазы, ничего вообще не сломали и попали в действующий метро в 2019 году. Адски сложно. Повсюду камеры, повсюду датчики висят. Черт ногу сломит, но попали. Очень тяжело. Сейчас, по идее, я не знал, что такое время наступит когда-то. Я думал об этом, но я думал, что я уже не буду лазить в это время. во время наступил. А -а -а -а. света на хорошо можно сказать и раньше это был один из самых простых залазов после работы пиво бык и сейчас мы ели, ели попали и Тоня, очень надеюсь что мы выйдем на три сигнализации обошли три камеры капец что нам ниде нет арбулей. вообще я жесть ты угу. очень страшно Сначала первого. Сейчас 15, а 15 минут первого. Мы, к сожалению, пойдем. Поби... Ограниченным временем. Сейчас работники придут сюда. Сейчас поезда остановятся. Еще 2-3 поезда. Так, уже по первого. Сейчас рабочие выйдут на линию в рыжих жилетах. И нас тут за жопу как схватит. Надо валить отсюда. Может, погнали. Так что нужно нас Надо бежать. Темно, уже ночь на дворе И ходят только работники Обратите внимание, какой звук Это, короче, служебное помещение Служебное помещение Киевского метрополитена Кто здесь служит? ты сколько пыли тут Мася, что случилось здесь? Что тут случилось, блядь Сколько тут паутины, пиздец Смотри, короче, оборудование, аппаратура Современная, которая светится И все, блядь, в паутине Интересное, это гермо-дверь, которая закрывает станцию в случае войны. Вот это огромные двери, которые закрываются. Угу. Туннель перекрывает и в бомбоубежище его прекращает. Вот, короче, мотор, моторы и катушки. Эта дверь находится в полу. Еще на Над нами вон круглая станция. Сколько людей эта дверь спасла? Меня от скуки. Самое главное. <с> но она же никогда не работала по назначению. Ну, не знаю, может быть как-то в учениях ее и это вот, и юзают каким-то образом. но ну, это было сделано 50 лет назад на случай войны, но по сути так ни разу и не пригодилось. Ядерной войны, слава богу, не было никогда. И таких, таких дверей в метро, ну, дохуя. Ну, это номер какой? Ну, десятки. 220, 220. 220. 220. 220. 220. 220. 200, вот номер 220. 220. Это, это еще предел. Вот, типа, герметизация, разгерметизация. Нормально прогулялись, попали в метро, 19 камер, 19 датчиков движения, сигнализации на разрыв дверей. Чёрти шо, короче, уже 10 лет тут не было вообще, что все так поменялось. Ну прорвались, все, сходили, погуляли, вышли в действующие поезда, попырились, посмотрели, погуляли, ничего не сломали. И сейчас будем выбрасываться, спасибо всем. Для вас этот влог, я устал уже капец, уже сил тупо не могу говорить. Я давно так не лазил. Смотри, что скажем сотрудникам киевского метрополитена и полицейским, которые будут смотреть этот влог. А что им сказать? Что мы не сломали ни одной решетки, не вывернули ни одной двери? Да, вы, короче, не обижайтесь, что мы ничего плохого не делали. Чисто посмотреть, никакого вреда, блядь. Все равно это помойка, все, блядь, в пыли, в плесени, в, в, в гнили, блядь. Короче, мы не так часто сюда ходим, чтобы, короче, наносить какой-то вред или какое-то зло сюда приносить. Для нас это так уже история, так сказать, да. и миф, разве давным давно Киевский метрополитен. Ну вот так вот, короче, будем выбрасываться уже на 3 три ночи, да. надо ехать домой и спать, завтра всем утра вставать на работу. А ты кем работаешь? А? Кем работаешь? Да этих, менеджером на Ютубе. Ладно, полетели. Да. Спасибо, ребята, всем для вас сделаем контентик. Ой, я уже старый, капец, раньше не было такого. Да, пиздец. такой турбет два раза прилезешь уже. Да. Что ты говоришь? Колобок, колобок, поцелуй меня в лобок. Кала бог. Знаешь, где бок у кала? А ну стой, стой, стой. Забери на секунду, пусть пыль ляжется. Да ну не кидай. Ну шо? Мусаривная масса нормально. Хочешь полиция 21 век на море? Что это такое? Что это было? Ну что, спасибо, ребята, всем. Всем с наступающим 2020 годом. Спасибо, что уже почти два ляма у нас. Спасибо, кто смотрит, кто с нами поддерживает нас и вас. И всех остальных. Да нога пева не горит. Ага. У, ухай, давай, давай Давай, спускайся Ничего не поменялось? А? Все нормально Все нормально, мы дигеры. Все, извините за беспокойство, доброй ночи Мы ничего не украли, все в порядке, не обижайтесь отойдем, потому что он у с большой вероятностью мог вызвать. Да, ага. Блять. Аккуратно, очень скользко. Крыса, крысы. крыса, крыса, крыса, крыса, крыса, крыса, крыса, крыса, крыса, крыса, Блядь, смотри, крыса. Ебать, крысы крыса, так, ну шо Сус скажешь, мы вылезли нормально. Нормально, вышли, Там был штрих, блядь, с палкой, очень жесткий. Хотел, блядь, ебало палкой разбить тебе. А он спал. Он вышел, короче, сонный. Спал, говорит, кто вы? Говорит, я дядя, иди в будку. Что, говорит? Я быстро пошел, говорю. Он и пошел в будку с собакой. Залез собаку на улице оставился, в будку залез. Говорит, что попало. переберда, вылезли нормально. Ну нормально, вышли, дай бог, чтобы такие все охранники были. Да. Погуляли, уже давно они гуляли так. Ну, в общем, прогулялись, хорошо вылезли, вышли сухими из воды, как говорится. Mm -hmm. И не принялись. Отлично. Габела куртки, габела с морском. Да, я покажу пленком на дальше все. Спасибо, что смотрите канал Суперсус, спасибо, что досмотрели видео до конца. Обязательно ставьте лайки, комментарии, мы ко всем относимся с уважением и вниманием. Читаем каждый комментарий и каждый лайк смотрим. Также не забывайте, что у нас есть фирменный магазин Суперсус.шоп. Также идет супер акция до конца февраля. Покупайте любую вещь в нашем магазине и выигрываете съемку во влоге. Так что не забывайте, Суперсус, это был с вами я. Поберсад увидел мир Не знаю, выживу, не выживу Поберсад увидел мир Может, ноги нахуй подвалят Поберсад увидел мир У нас так проходит серый будни Поберсад увидел мир Боремся с бесами Поберсад увидел мир Выгоняем алкоголь с крови мир В общем, заебись провели день